Падают все мосты на Когда я приезжаю в Петербург, я сразу вспоминаю о двух моих самых лучших друзей Это Макс и Свят, Гральники Ровно полгода назад встречались с ребятами в Питере Разговаривали тогда про мотивацию, кто смотрит с первых выпусков, молодцы Сейчас мы поговорим, наверное, о продажах Прошло шесть месяцев, парни что произошло за последние 6 месяцев? Слушай, ну, что у нас вкратце. Компания в полтора раза выросла. Ну, это игральник лицензирования. Успешно продали второй свой бизнес. Ассоциацию проектировщиков за 72 ляма. Ребята, давайте, mm -hmm. давайте в комментариях похлопаем ребятам. Mm -hmm. <laughs> Можно так сделать? Mm -hmm. В Москву же кто-то переехал. Да, да в я в уже Москве перебрался в Москву. в Москву. Вот большую часть времени я уже провожу там. И реально кайфую. Просто в Москве больше... Энергии, больше движухи, больше людей, которые зажигают, еще больше делать. Прям когда ты уже не можешь расслабиться. Очень мне нравится ритм. Ну и Питер я очень люблю, когда такая погода. Это круто. Да. 72 ляма на счету. Что будем с ними делать? По факту сейчас ну, будем вкладываться в два проекта. Первый это связан с криптовалютой, которая у всех на супер хайпе. У нас есть друг Антон, который будет вести партию комплектующих для ферм на 90 миллионов рублей. Второй у нас э, основная ставка у нас на магазин франшиз «Братьев Гральников». Мы решили, что да, в ценовом да. сегменте мы сможем взять только 10 крутых франшиз, да. чтобы не распыляться, и чтобы реально всегда был топ-10 список лучших. Поэтому, если у вас есть реально крутая франшиза, подписчики пишите нам в личку с вами приедем встретимся посмотрим все ваши показатели проверим если вы реально крутые то будете в топ 10 понимать маленький рай, цветы все мосты на небо, и на небо мы давайте в продажам перейдем Семь мощных игральных советов yeah. по продажам Первое что мы заметили это крутой продукт если владелец не готов сам купить у своей компании лучше закрыть компанию скорость обработки заявок чем мы сделали заморочились с конверсией и решили обзвонить клиентов просто позвонить спросить алло андрей петрович вы купили почему купили обзвонили там пачку клиентов за последний месяц и реально на вопрос почему купили ребята говорили но ну, клиенты говорили вы были всегда на связи, и вы самые первые нам перезвонили. А хотите, фишку вам расскажу? Я <coughs> несколько месяцев назад поставил топ-менеджерам а, а, очередную задачу а, обзвонить всех, а, всех конкурентов, ну, то есть отправить им Я заявки. И посмотреть, у кого какие цены. То есть у меня цель другая была немножко. <coughs> Они собрали около 200, наверное, компаний на рынке, разослали всем заявки. Проходит две недели, приходят ребята, смеются. Я говорю, что случилось? А он говорит, Дима, из двухсот компаний половина не ответили вообще. Ну, то есть просто тупо не ответили. Рука-лицо, да. И, собственно говоря, прислали предложение там порядка двух или полутора процентов вообще, в принципе, компаний. Прикиньте? И, и когда они мне это рассказывают, я говорю, блин, ребята, да у нас конкуренции нет. Потому что все тупят просто. Хорошо, Но, давайте дальше. В скорости обработки еще одна очень неочевидная вещь. Мы заметили, что у нас до появления CRM-системы куча заявок просто терялась. Это стоило 500 рублей на фрилансе. 30% рост в продажах, как только мы это внедрили. Йоу. Ничего нового. Во-первых, дешевле стали заявки, потому что их стало просто автоматически больше. Ну и, собственно, потому что, если она учитывается в ЦРМ-системе, и менеджер ставит на нее задачу, он не забудет по ней перезвонить. Че еще? Ну, команда. На самом деле, продукты команды для меня – это самая важная вещь. У нас жесткий найм. Отстроили систему найма, большой поток кандидатов, чтобы вы могли выбирать жесткий фильтр, несколько собеседований, несколько стажировок, то есть у нас сотрудник может прийти в компанию, пройти стажировку, мы ему говорим «до свидания» и он не получает ни рубля, да. то есть мы заранее предупреждаем. Э, была крутая, кстати, фишка, мы просто э, были в шоке. Паша, да, или кто у нас? Да, Паша, Паша. Расскажи, кстати, про эту идею. Ну, вот это э -э -э просто слушалось. <связь> это <связь> очень крутая. это про настойчивость. Про а настойчивость. Нас про про менеджер по продажам про Паша. Звонит, ну, приходит грустный и говорит, типа, у меня клиент должен был сегодня оплатить, но он не оплатит. Да. Мы такие, ну ладно, хорошо. Приходит через два часа веселый. Говорит, что случилось? Он говорит, ребята, представляете, я звоню клиенту. И тот, который ну, говорил, что он не оплатит, он реально оплатил вот платежки. Мы говорим, как тебе это удалось? Он говорит, я просто нечаянно ну звонил. Еще позвони. ему позвонил. Звонил по базе и просто набрал его. Это, это просто... Вывод. Вывод надо фигачить. Просто добивать бедных клиентов. У Давай. нас в отделе продаж полностью безокладная мотивация. То есть только сдельная оплата труда. Причем мы вели очень крутую статистику. Мы считаем сколько денег продавец приносит на одну рекламную заявку, которую мы ему дали. Например, дали 100 заявок, он принес миллион рублей, 10 тысяч на одну заявку. Да. Чем больше сумма, которую он приносит на одну заявку, тем больше процент от дохода, который он принес, мы ему даем. В этом вся фишка. Да. Безокладная мотивация, хорошие проценты, и если зарплата реально среднерыночная или бы выше, и есть возможность заработать у продавца, у вас будут крутые продажники. Это 100%. Огонь. Да. Давайте, да. седьмой. Ну и седьмой, нематериальная мотивация. То есть кресло крутое, статуэтка, грамота. Продажи это спорт. Короче, люди, они хотят играть в игры. Да. И каждый раз там, yeah. как, у нас там, не знаю, Очередная там, день рождения компании, очередное день рождения. И менеджер, ну, мы устраиваем игру, ребята соревнуются, группами соревнуются, там коллективная мотивация. У тебя звенит колокол каждые 15-20 минут. Да. И и Все хлопают поддерживают. <смех> да. И те, кто не продал, они начинают быстрее звонить, потому да. что только что прозвенел колокол. Как бы вот такая вот история. Маленький северный рай Макс, давай все семь мощных игральных советов еще Подытожить? раз Подытожить? Да, подытожь Крутой продукт, да. круто разбираться, менеджер должен в продукте Быстро отрабатывать заявки Крутой найм адский Мы называем его адский найм да. вот. Финансовая мотивация, правильная, справедливая, завязана на результат. И, конечно, игра в отделе продаж, то есть нематериальная мотивация с награждениями, с подтверждением, что «Вау, ты лидер, ты красавчик, лидер». Ребят, Итак. как вам 7 советов от долларовых миллионеров, молодых, из Санкт-Петербурга? Мне кажется, неплохо, звучит, на самом деле. Ни разу, да, так вас не называли? Да, да, да, да, да. Ладно, вы в этом статусе, парни, привыкайте. Ну, бывает же такое, у вас же есть планы, да, как я понимаю, конечно, в компании? Конечно, Каждый да. день, каждую неделю, месяц, все по плану. А, Свят, что делаете с теми людьми, которые не выполняют планы? Приимался. Коллеги, я посмотрел отчет по продажам за прошлый месяц. Эти цифры позор для нашей компании. Мы достойны лучшего. У нас с вами одна общая цель, и нам нужен каждый из вас. Мы не можем позволить себе слабое звено в нашей компании. И мы с вами знаем, что нужно делать с теми, кто не справляется! Я знаешь, я вспомнил один фильм, да, там было так. Нет, мы на самом деле отключаем от заявок такого менеджера э, и отправляем его на переаттестацию. То есть он переизучает все материалы, как будто он только пришел в компанию на стажировку. Да. Как только он сдаст экзамен и проявит себя, то, что он молодец, и его показатели начинают расти, то мы начинаем давать ему заявок. И он опять начинает увеличивать свой доход, потому что он получает больше лидов. Сколько процентов менеджеров не выполняют план? Ну, сложный вопрос на самом деле, но не больше 30%. Просто у нас очень все просто. У нас план завязан на показателе ну, эффективности. То да. есть сумма денег на одну заявку. Как только ты провалился и стал приносить, например, не 13 тысяч на заявку, а меньше, ты перестаешь получать заявки автоматически. И мы ждем, пока ты из этой базы выжмешь доход. Чтобы у тебя опять на одну заявку было больше денег. А, то есть Все. из готовой базы и плюс в холодняк звонишь, да, да? Да, можешь в холодняк звонить, как хочешь. Но заявок рекламных дорогостоящих мы тебе и дать не можем, да. потому что они, ну, стоят денег, мы отдаем их тех менеджерам, которые и так справляются с работой своей. То есть вот такой вот план.